Мне скажут, армия, я вспомню день зимой, Холодный день 42 второго года. Седая женщина, что шла с детьми домой, Они несли с реки в бутылках воду. Их путь был страшен, хоть и недалек. И подошел к ним человек в шинели, Взглянул и вынул хлебный свой паек. Трехсотграммовый, Весь обледенелый, И разломил, И детям дал чужим, И постоял, Пока они поели. И мать, Рукою серою, как дым, Дотронулась До рукава его шинели, Дотронулась, Не посветлев в лице, Не видел мир движение благодарни, мы знали все о жизни наших армий, Стоявших с нами в городе в кольце. Они расстались, мать пошла направо, Солдат вперед, по снегу и по льду. Он шел на фронт, за Нарвскую заставу, От голода качаясь на ветру. Он шел на фронт, мучительно полимстый дом отца, мужчины и солдата. Огромный город умирал за ним В седых лучах январского заката. Он шел на фронт, Отдалевая бред, все время помня, Нет, не помня, Зная, что женщина Глядит ему во след, Благодаря его Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, Одной неповторимую судьбой Мы все отмечены, мы ленинградцы. Нас по морщинам узнают надменных, У сжатых губ, у сдвинутых бровей, По острым, не согнувшимся коленам, По а пальцам, почерневшим от углей. Нас о улыбке узнают. Нечастый, но дружелюбный, ясный и простой, Поверив в жизнь, по страшной жажде счастья, По доблестной привычке трудовой. Мы не кичимся буднями своими. Наш путь тяжел и ноша нелегка, Но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшую навек. Чтоб даже в будущем по-ленинградцам равнялся самый смелый человек. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят, Ты любишь так, как любят ленинградцы. Да будет мерой чести ленинградцы да будет он любви бездонной мерой и силы человеческой живой, чтоб в миг сомнения, как символ веры, твердили имя горькое его. Нам от него теперь не оторваться, куда бы нас не повела война, его величием душа полна, и мы везде и всюду. Ленинградцы.